Почему группа «Война», отправившаяся в Европу за творческой свободой, отказалась от политического убежища и хочет вернуться домой? Валерия Алехина поговорила с теми, кто реально верил в абсолютную свободу. Группа «Война» — та самая, с невероятно громкими акциями в Москве и Петербурге, которые называли настоящим современным искусством. Те самые вор и коза, бунтари с университетским образованием, четко сформулировавшие, что такое настоящий акционизм, за который они готовы были бегом убегать от полиции, ради которого они пешком без паспортов ушли в Европу. Это тоже был их перформанс, посвященный нелегальной миграции. И уже в Европе услышали почти по Ленину. Жить в обществе и быть свободным от общества у нас нельзя. Найти арт-группу «Война» сейчас непросто. Вот, некоторое время назад они жили в брезентовой лодке в Берлине. Тогда местные активисты пытались отобрать у них детей, потому что были в шоке от таких условий. Пришлось бежать. Сейчас скрываются в Австрии. Причем это всех – полицейских, правозащитников и журналистов в том числе. Конспирация такая, что на встречу к нам они сначала даже отправили своего австрийского товарища. Вот он. Сами выходят на связь по скайпу. просят заехать в магазин. Лучше русский. А то, говорят, уже неделю едят один рис. А Причь. Причь. Пользуясь случаем, заказывают все подряд: крупы, молочку, квас, сухари, сладости, селедку, мыло. Закупились прилично. потом именно закупились, потому что в этот раз война будет платить эти продукты. Они, кстати, сколько нам обошлись? Почти сто евро, да? Да, больше 100 евро. Сами они в европейских супермаркетах ничего не покупают, продукты и одежду воруют, даже выкладывают фотки в соцсетях как отчеты. Сейчас Олег Воротников и Наталья Сокол. Себя они называют вор и коза. И их трое детей живут в оторванной от цивилизации небольшой деревушки в австрийских горах. Тут они тоже на контрасте этим красивым видом. Вор смеется. Какие акции. Здесь они сами. Их образ жизни – воплощение радикализма. Даже, кажется, для таких, как они – художников-анархистов. Как они понимают э, вообще идеи, допустим, анархизма, это просто, ну, я бы не хотел никакого отношения к этому иметь. Это люди, которые просто ну, замыкаются в себе и чем-то начинают подторговывать с внешним миром. Радикальным здесь считается, что вот они ходят и берут просроченные продукты с помойкой. Это, это? Война – это про другое. Они накрывали столы в вагонах метро и катались по кольцевой. Наши Украины в годовщину Октябрьской революции 1917-го лазером проецировали на дом правительства изображение черепа и костей. Это международная эмблема анархистов. Переворачивали полицейские машины в Питере во время реформы МВД. Нарисовали фалос на Литейном мосту. Акция была в пику повышенных мер безопасности во время экономического форума. Когда мост был разведен, изображение оказалось напротив здания ФСБ. Их одновременно называли сумасшедшими радикалами и ультрасовременными художниками протестного уличного искусства. В Европе они оказались на пике славы. Еще тогда, в 2012-м, акционистов пригласили на Биеннале современного искусства в Берлине. Они ответили хорошо и в качестве перформанса предложили нелегальное пересечение границ Евросоюза. Они без агрант-паспортов и виз с детьми, будучи в розыске в России, смогут оказаться в Берлине. Звучало впечатляюще, но организаторы посоветовались с юристами и ответили нет, это противозаконно. Впрочем, война все равно это сделала. И уже будучи здесь, в Европе, они предложили новую акцию под названием «Бесплатный супермаркет». Акционисты хотели наворовать в дорогих магазинах элитных продуктов и алкоголя, а затем бесплатно это все раздать посетителям выставки. Организаторы снова посоветовали с юристами и ответили «Нет, нам не нужны проблемы с полицией». Потом была Вена, Венеция, Амстердам. Везде европейские кураторы приглашали русских акционистов, выслушивали их идеи, снова советовали с юристами и снова отвечали «Нет, спасибо, это все противозаконно». Вписаться в богемную арт тусовку не получилось. Они стали скитаться по разным спотам. Это заброшенные здания, где нелегально живут свободные художники. Но и там оказались чужими. Дошло до того, что в швейцарском базеле с чердака, где они тогда жили, их выгнали силой с помощью полиции. А вы, что, что, что... Говорят, это все потому, что им предложили политическое убежище, а они отказались. Позвали участвовать в выставке на тему Крыма, а они ответили, что поддерживают референдум. Они любят, чтобы люди пришли, э, дрожащие, прижимающие к себе детей, и сказали, там был ад, а здесь рай. Вот что -то такое такой бред? Если это не произносится, ну, то ну, становится шла. Мы не хотели, чтобы мы свою родину обтирали, но мы так никогда не будем делать. Потом их еще звали на выставки и фестивали, пока после очередного такого предложения война не сказала «стоп». Это случилось в Цурихе, после чего мы поссорились, и тогда у нас все есть проблемы. Нам предлагали разбить стекла в российском посольстве. Из-за этих скандалов вор несколько раз сидел в тюрьме. Попал в миграционный лагерь, но он смог сбежать. Воры-коза за 6 лет европейской жизни – не провели ни одной громкой акции. Здесь они скорее не художники-радикалы, а обычные мигранты-нелегалы, которых местные еще называют крейзи. Вот они, как ни в чем не бывало, играют с детьми под проливным дождем. Носятся раздетые и мокрые. Что дальше, они не знают. Говорят, хотели бы вернуться в Россию и здесь заниматься искусством. Но против них доведены уголовные дела. Им придется сдаться сразу на границе. А это против правил войны. Валерия Лехина, Александр Морозов, Валерий Кушнир и Александр Чекарин, телекомпания НТВ.